Цикл истории Рапино Рапино Воображаемый портовый городок Где-то на окраине вашего подсознания В его воздухе кружатся запахи акаций Соли и свежего хлеба Узкие старинные улочки сходятся у центральной площади словного сердца Там нет левышек, церквей и полицейских Там верит своему сердцу как бы банально это ни звучало. У мужчин, живущих там, в имени всего две буквы, а имена всех женщин заканчиваются на это. Такой обычный портовый городок, но, но вот что отличает Рапину от всех городов мира. Каждый человек, живущий в нем, может однажды поговорить с Богом, или с дьяволом, или со смертью с чем или с кем угодно и вот что интересно ему ответит добро пожаловать в Рапино часть первая старый МО штурмовое предупреждение в старый МО откладывает в сторону домино Старый Мо открывает тихо свое окно. За окном ветер вует бешено во всю глотку. Старый Мо медлит только миг, а затем идет, не слушая, что ему шелестит народ. Мо, послушай, Мо, но ты же не идиот. Мо, поставь обратно старую свою лодку. Мо смеется. Мо кажется, просто сошел с ума в такую погоду у Титаника треснет корма а у лодки Мо от лодки одна длина спустя столько лет все станет одним лишь звуком Мо спускает корыто на воду и встает в это сложно поверить, но кажется, Мо поет и прежде чем спуститься на гордый порт, подает и жмет. Всем на пристани руку. Лодку мом бросается с пристани на горю Лодка мол, как щепка. Мол, в ней совсем один. Голова его словно в рамочке и седины мо молится. Соль слизывается латуни, Если есть ты там, в, небе, в церкви, под землей. Если ты с рогами, с нимбом над головой. Если ты хоть что-нибудь можешь, то... Будь со мной. Будь со мной. Давай хотя бы у латунь, Мой не страшный буря и грозы. Он даже рад, что решил наконец-то тихий покинуть сад, что сейчас он эксцентричен, налеповатый стихий подан, как псу бычья кость на блюде. Но боится другого. Перед глазами дома на столе одна ложка с единственным котелком, а посуды в доме ведь на полсотни персов. Кому не помнят, когда к нему приходили люди. И страшнее, чем эти волны, и солью в глаза, каждый вечер, ложась в кровать, просить небеса, Чтобы у соседа слева закончился в сахар или соль. В общем, что-то пришло в негодность. Ничего нет страшнее, чем исчезать совсем. За пределами своих собственных гулких стены себя убеждать аргументом, что кровь из вен придает тебе хотя бы части плотность. Монт дыхает и крепче держится за края. Он как будто в детстве он как будто варяг, у него корабль картон, как кирпичи вместо якоря. А лодка Мо начинает трескаться в это вороте. Мо сухие губы растягивает мотив. Ему снова двадцать. Он молод, горячий, строптив. Этот Мо настолько чертовски сейчас красив, что сам океан. Усаживается напротив А где-то на оставленном берегу Молодая девушка, готовящая рагу строго каплю крови, снимая с губ И с коротким криком выронит полотенце Задрожит над водой тонкий прозрачный нерв Рыбаки и спортсмены, до лодочки не успев Наблюдают, как мог тянет простой припев и на тот свет отправляется вновь молодец